Привет, аудитория! В это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередная убойная ночь UFC. Ну и на очереди у нас бой основного карда в женском ростере в налегчайшей весовой категории между Лорен Мерфи и Мишей Тейт. Лорен Мерфи 38-летний боец из США. В профессионалах провела на 21 бой, 15 из которых одержала победы. Является она, можно сказать, универсальным бойцом, но больше бойцом ударного стиля, конечно, имеет тяжелый панч, для женского ростера, в принципе, да, есть неплохие навыки у него в борьбе, которые могут сработать с низкоуровневой э, оппозицией в этом аспекте. Из плюсов можно отметить неплохой внос слоурен, Лоурен, что позволяет Мерфи выкидывать хоть не сказать, что техничных, но большое количество достаточно ударов за бой. Уровень оппозиции у Мерфи вроде как неплохой, но более мастеровитым соперником она проигрывала. Крайне бойно проиграла в одну калитку Валентине Шевченко, это был титульный бой. Ну, да и на самом титульник она пролезла, победив малоизвестную Шакирову, которая вышла э, на недельном коротком уведомлении, и сплитом пройдя Джану Вуд. Ну, достаточно спорным сплитом. Джана Вуд и Мара Барелла это вообще два более-менее значимых имени среди скальпов Мерфи за всю ее карьеру. Ну ее позиция нынешняя Миша Тейт, 35-летний боец США. В профессионалах она провела 28 боев, 20 из которых одержала победы. В 2021 году после пятилетнего простой возобновила на карьеру UFC, вернувшись в этот промоушен. Победила на нэнкаутом Мэрион Рена в раунде третьем. После этого провела бой с Кэтлин Виерой, достаточно сложный бой, который она проиграла в конкурентном пятираундовом противостояния, что закрыло ей дорогу на реванш за титул с Амандой Нунис. Но Миша Тейт это достаточно высокоуровневый боец, бывший чемпион UFC в женском ростере. Обладает она неплохими навыками как в борьбе, так и в стойке, которую она потянула за время пятилетнего отдыха. Позиция у Миши была достаточно знаменитая, которую она выигрывала преимущественно за счет своих борцовских навыков. Также может похвастаться на неплохим кардио, которого вполне хватит на трехраундовый поединок. Да его, в принципе, на на пятираундовый хватит, что мы в прошлом бою увидели. Ну, в этом параметрии по бою небольшое преимущество будет на стороне Мерфи, В опыте преимущество будет на стороне Миши. Также, я думаю, что в функциональной подготовки преимущество будет на стороне Тейт. Но по навыкам стойки и Пантере а, тоже, я считаю, что преимущество можно отдавать а, в сторону Миши. А, плюс ко всему, что немаловажно, Тейт тянут на титульный поединок. И ей надо хотя бы одна победа, чтобы на него выйти. Лоурен, в принципе, для промоушен уже боец неинтересный. И ей дали титульный бой Шевченко просто потому, что там уже особо не с кем было Валентине драться. И Морфи этот шанс упустила, притом не показав никакой конкуренции в принципе в этом бою. Поэтому она уже отыгранный материал. Каким-то немысленным образом она еще до сих пор находится на третьем месте дивизиона, что, в принципе, очень даже на руку Миши. Это даст ей в случае победы, победы выход на титульный бой Шевченко, чего, в принципе, Валентина тоже хочет. Она об этом как бы, уже говорила в интервью. Этот бой будет интересен зрителям, а в таком варианте и промоушен естественно тоже, так как фанатская база у Тейт довольно-таки значимая. Она еще ну, до сих пор осталась, естественно. Я буду заигрывать вероятнее всего победу Тейт решением, так как Миши, чтобы добиться титульного боя достаточно просто выиграть Мерфи. Не обязательно рисковать и пытаться закончить бой досрочно. В принципе она это может сделать, но даже если бой будет равным или с небольшим преимуществом Лоурен будет там выигрывать думаю, что победу отдадут Тейт даже если решение будет булшитным промоушену плевать главное организовать денежный бой Тейт Шевченко думаю, что если Тейт проиграет этот бой то можно смело завершать карьеру бо более легких титульных шансов ей вряд ли больше выпадет буду присматриваться к победе Миши решением судей, хотя есть конечно, вероятность, что она вполне может и закончить бой во второй половине может быть, как вариант, присмотрюсь к победе в третьем раунде или решением, посмотрим на цифры коэффициентов, но как-то больше мне все кажется все-таки, что будет решение отей. Ну, на момент записи видео букмекер еще не выложил расширенные коэффициенты на бой. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там уже я выложу в субботу варианты ставок на другие бои. Ну, плюс к этому на которые, которые мне интересны Но я по ним не делаю видео Подписывайтесь на телеграм Чтобы не пропустить этот пост Также подписывайтесь на ютуб канал Все таки стараюсь сделать для вас адекватную аналитику Подбирать интересные коэффициенты Все ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комментарии До следующего видео Пока